Одоржение. Первая часть. Перевод. Меня зовут доктор Ловил Генри Пидмонд. Я исследователь и ученый фонда специализируюсь на эзотерическом содержании аномальных объектов, а также событий и мест. И я пропал. Со мной еще трое. Алисия Коннорс, она ассистент-архивист, но неназначенная на SCP-914. Джеральд Хендек, он ассистент-исследователь, также работающий с SCP-914. И Мэтью Тергер, он сотрудник охраны, с которым я работал и вполне доволен его работой. Дело в том, что действие копий SCP-316 полученный посредством SCP-914, но мы подвергли себя его действию, действию света этого нового предмета. Теперь мы в каком-то месте, которое, как я подозреваю, где-то в Англии, но у меня до сих пор не получилось подтвердить это. Мы все спрятались в теплице, как и предлагал Тергер, ведь она находится на возвышенности, а это дает нам отличный обзор. Так мы можем заметить нападающих врагов. Да, на нас уже в этом месте нападали. Мы пытались разбивать лагерь в гостиной близлежащего заброшенного особняка. Но а звуки выстрелов разбудили нас, когда мы выставили часового во второй раз. Это был Тергер. Он увидел, как что-то омерзительное медленно плавит часть окна. Это пыталось добраться до Коннорс, пока она спала. Оно почти скрылось от взора Тергера, но ему удалось подстрелить это. Он повредил переднюю часть существа его длинного тела и заставил отступить через разрыв в окне. Мы немедленно покинули это место. А, «Это первая из моих записей. Я буду документировать наши попытки вернуться обратно». Доктор Пидмонд. Конец записи. Первая ночь. Одна пуля потрачена, осталось 72. SCP-749 «Капли дождя». Объект номер SCP-749. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. SCP-749 должны находиться в запечатанном хранилище для сдерживания жизни форм под постоянным надзором по крайней мере трех охранников, вооруженных химическими распылителями, заряженными инсектицидами. Стены хранилища должны быть наклонными, чтобы SCP-749 не пытались заползти на них. Окна хранилища должны быть забраны металлической сеткой, через которую пропущен ток под ногами. Напряжением 5000 в во время кормления scp 749 нужно включить огненные фонтаны и впустить в область содержания млекопитающие весом не менее 70 килограмм огненные фонтаны следует оставить включенными по крайней мере на час кормление необходимо осуществлять каждые пять дней и никому из сотрудников не разрешается находиться в этот момент в области содержания Описание. SCP-749 это суперхищники, отдаленно напоминающие представителей над классом многоножки. Длина их тела составляет приблизительно от 2.4 до 2.7 метров. А форципулы выделяют чрезвычайно сильные кислотные соединения, pH которого равен 0.3. За SCP-749 замечена привычка охотиться во время проливных дождей. Кроме того, они, похожи знакомы с особенностями городских ландшафтов. Их методы охоты обычно заключаются в следующем. Существо залезает вверх по стенам жилых помещений. Далее с помощью выделяемой кислоты проникает внутрь, обычно проделывая отверстия в стене или в окне, а затем пожирает спящих людей. SCP-749 демонстрирует поразительную разборчивость в выборе потенциальной жертвы. Во всех сообщениях о нападениях SCP-749 упоминалось, что существо атаковало в первую очередь маленьких детей или беспомощных людей. Пищевые пристрастия существ, находящихся на содержании, продолжают поддерживать заключение о наличии у них разума. SCP-749, похоже, избегает обнаружения до момента нападения, благодаря комбинации как визуальных, так и слуховых способов маскировки. Выслеживая жертву SCP-749 изменяет цвет своего тела, чтобы оставаться незамеченным даже на поверхностях со сложными рисунками, такими как каменная кладка. Это делает его практически невидимым, пока он не нападет. Уникальный способ ходьбы и форма ног существа позволяет ему подражать звуку капель дождя, бьющих по твердые поверхности. Однако принимая во внимание необычайную точность, с которой SCP-749 имитирует этот звук, изменяя его в зависимости от поверхности, можно предположить, что SCP-749 либо достаточно умен, чтобы изменять свой стиль походки в зависимости от поверхности, либо создает какой-то эффект, не основанный на вибрации, который для потенциальной жертвы похож на звук капель дождя. Если слова «эзотерическое содержание» ничего не значат для вас, пожалуйста, прекратите прослушивание.